Добрый день! В этом видео я не буду объяснять, что такое Европротокол и зачем он нужен. Многие так это знают, однако заполнять его необходимо, если вы попали в мелкое ДТП. Возможно, сейчас у вас именно такая ситуация, поэтому сразу перейдем к делу. Заполняем Европротокол. Первое, что нам нужно сделать, это написать место ДТП. Здесь мы укажем адрес. Если ДТП случилось в черте города, не нужно ничего придумывать, укажите номер ближайшего дома. Если вы попали в ДТП на трассе, просто укажите, какой километр и название трассы. Далее дата. Указываем. Количество участников – это виновник и вы. Все, пишем 2. Погибших и получивших повреждения – 0. Ставим прочерки. Освидетельствование ДТП на объединении не проводилось, отмечаем «нет». Материальный ущерб ничему, кроме транспортных средств, нанесен не был, другому имуществу нет, оба нет, отмечаем. Зафиксируйте информацию о свидетелях. Если они были, достаточно просто указать их номера телефонов и фамилию, имя, отчества. Сотрудник ГИБДД не привлекался, нет, отметили. Марка машины. Пишем все понятным почерком. Вин номер транспортного средства, госномер, свидетельство о регистрации. Это данные из заламинированной карточки, которые у вас всегда с собой. Дальше имя собственника транспортного. Пишем полностью адрес, как в паспорте, никаких сокращений, кроме тех, что у вас в документах, не допускается. Далее пишем имя водителя, его дату рождения, адрес, опять все по паспорту, без сокращений. Если ударили припаркованную машину, то водителя пишем того, кто машину эту припарковал. Телефон ваш, разборчиво. Водительское удостоверение, категория и дата выдачи. Именно выдачи этой карточки, а не начала вашего стажа. Далее документ на право владения. Если вы просто вписаны в страховку, то ничего не пишите. Далее название страховой компании, страховой полис и дата его окончания. Если каска нет, то отмечаем «нет». Лучше отмечать, что его нет. Место первоначального удара отмечаем стрелочкой, куда был нанесен самый первый удар. Повреждения. Здесь мы описываем то, что пострадало в автомобиле, например, задний бампер, заднее крыло. Имейте в виду, что повреждения могут быть не только видимыми. Поэтому укажите, что возможны также внутренние повреждения, иначе страховая компания оплачивать их не будет, даже если таковые имеются. Указывайте все повреждения, все, что не укажете, оплачено не будет. Далее ваша подпись в двух местах. Рисуем схему ДТП. Не надо художеств, машины в виде непонятных овалов, все это не нужно. Главное, чтобы было понятно, где дорога. Схематично обе машины, чтобы было понятно, что происходит. Заполняем обстоятельства ДТП, зависимо от вашей ситуации. Далее заполняет виновник аварии. Понятным почерком, иначе все будет зря. И помните, что заполнены обе графы, должны быть разными людьми. Или ничего хорошего не получится. Так что заполнять за виновника, если у него плохой почерк, не нужно. Так же, как в документах, без сокращений. Когда номер телефона заполняем, советуем также позвонить на этот номер, чтобы убедиться, что он принадлежит этому человеку. Указываем, что повреждено у виновника. Он также ставит две подписи и подтверждает все данные. На схеме не забудьте указать, где кто, буквами А и Б соответственно. Далее отрываете нижнюю часть и заполняете лист с обратной стороны. Отмечаете, какую графу вы заполняли. Описываете обстоятельства ДТП. Не надо красочно ничего расписывать, нужно, чтобы было понятно, что произошло. Например, стоял на парковке и почувствовал удар в заднюю часть своего автомобиля. Все по факту. Далее автомобилем управлял собственник или нет. Повреждение имущества пишем нет. Далее может ли сам передвигаться? Да. В примечаниях обязательно виновник должен указать своей рукой фамилию, отчество и признание вины. К примеру, я, Иванов Иван Иванович, полностью признаю свою вину, подпись, расшифровка дата. Ниже дата заполнения – ваша подпись и ваша фамилия инициалы. Оригинал, заполненный ручкой, вы несете в свою страховую компанию. Виновнику также нужно отнести экземпляр в свою компанию страховую в течение пяти суток. Если он этого не сделает, то деньги взыщут с него. Если во время заполнения вы допустили какие-то ошибки, зачеркивайте аккуратно, пишите правильно и ставите две подписи, вашу и виновника. По хорошему исправлению быть не должно. В целом все. Не попадайте в ДТП.